обсудить с ведущими экспертами Российской Федерации и наших коллег из государств Евразийского экономического союза и СНГ да, с нашими очень тесными партнерами такие актуальные проблемы, связанные с вопросами взаимодействия правых систем Востока и Запада, эта тема сегодня все более и более актуальна и посмотреть на практику